Друзья, я хочу вам показать. У нас черепаха кукурузные палочки ест. Кошка соленые, соленую капусту ест, а черепаха ест кукурузные палочки. Смотрите, как она хапает. Не надо так много. Не пугай. Да сейчас ест. Все, много не надо. Это черепаха. Много не надо. И пальчик, и много и есть. Да. Нет, нет. Не трогай, сейчас пальчик укусит ведь. Видишь, она как кусает. Да, да. Так, Скоро она мясо начнет у нас кушать. Тихо-тихо. Давай я так на. С рук будет кушать, нет? Давай. Ты-то прям лицом туда залезла. Тихо, не пугай. Что кричишь? Пути, мать, меня, меня кусает, не будет. Ну тоже попал вот. Ой, сиди, дай. Попал, видали? Видали, как она наяривает? Это кошмар Вот это да Сейчас на тебя пойдет, смотри Не кричи, Даринку разбудишь Не кричи, спать нам Пойдем сейчас гулять там Так она схватила пол. Опа. Ничего себе она. Кукурузный палочком кочкиш. Кукурузный палочком кочкеш. черепаха. Он чал? Всем привет, Оля. Ну, Оля, всем приветом и все. Привет. Вот. Всем привет. Как ты себя чувствуешь? Тебя больно спрашивают, Еще как... Все нормальный. Очень нормальный. Очень нормально. Голова только болит. Голова Голова-то у меня так уже не перестанет. Ну, ну. Врач сам сказал. А Устатка-то всё здоровье, говорит. Сердце-то что за... А -а -а. Очень хорошо сказали. А -а -а. Раз сказал, так... Ну, если бы сердце больного было бы... Так. Тут не болит. Потому что я тебе таблетки хорошие взяла. Вот таблетка который... таблетки -то хорошие. Да, которые Где я тебе поила. Да. И... Это не болит. Которые тебе доктор выписал, я тебе а. эти таблетки взяла. Это чего взяла? В огород пойдем сейчас, лук досаживай. Сейчас посажка домой. Ташке, а? сюда в огород. Лук досадить, шуганом досадить клэш. Барал запах, тож каяш Виташ, хлебушок обязательно, доить надо. <соценно> тихо, тихо, тихо, тихо, Тарина спит. А Даринку, дай, Рубенька долго? Окей, окей. Маме все доедет. Все да? Все да? Все, малая, малая. Так что, то ей. И ты трех. Не, я, наверное, это, сегодня у меня гречка поджаренная Итак, курица лук морковка и томатная паста это я все размешаю без подливы без ничего короче вот так вот очень вкусно получается детям нравится мы это закроем крышкой и все, пускай томится мы сейчас пойдем с Андреем козочку доить всем привет, друзья мы пришли в огород полить а, с девочками вот они у меня вы что там кушаете? кислинку? молодцы! Полезть в теплице я в теплице посела капусту огурцы цветы потому что у меня в теплице тепло хорошо я всегда сею мне очень нравится и капуста хорошо растет там и все и вот я посела в конце в 20 числах апреля все взошло слава богу ветер сильный сегодня и пока не спахали Андрей пашет людям пока Ну в огороде у себя там спахали Где мы живем сейчас Одну грядку И я туда полностью лук посадила Вчера делали чеснок, прорыхлили Потом обложили навозом Это мы делали троем Андрей, Дима и я Очень красиво смотрится Хотела заснять, но там что-то Народу много Потом Красиво смотрится вообще. И завтра, думаю, как раз мне надо будет под морковку пропахать, чтобы посадить. Сегодня, может, вечером пропашет или завтра. Ну, посмотрим, видно будет. Девчонки со мной пришли. Они хотят, хотели побегать со мной. То есть я пока в теплице, они здесь у меня в огороде кислинку наяривают. Да, вкусно? Вкусная кислинка. Угу. Свежая травушка, муравушка, да? Угу. Аминка что угу. не ешь? Амин. Амина, всем привет, скажи, не ходи там, там час упадешь, смотри, бочки воды нету, туда набрать надо. Иди сюда. Так, не виси. Амин, привет, скажи, Динара, привет, скажи. Привет. Привет. Привет. Привет. привет. Да. А -а. А -а. Короче, а -а -а. пашет он пока пашет. У меня. Работает. Ну, вот сейчас тоже у себя. После девятого будем пахать полностью пропашем и начнем делать. Звонки поступают нас на пахоту. У меня пашет недорого, тем более сейчас такой кризис говорю, не бери ни у кого много, как в том году пашет по этой же цене, вот. Ну и он сам никогда дорого не возьмет человек он такой многим соседям в новом доме, где мы живем там пропахало в сады, в садах в огороде короче вот так вот облака бегут прям к ним вообще в дожди обещают эти два дня но не знаю, будет не будет, у нас вечно в лес гоняют ветер не знаю, ветер туда пошел и облака туда идут сейчас пойдем даринка наверное, проснется и сейчас будем это делать сладкую печенье печенье картошка вкусная да будем делать У -у -у. да и надо траву это дергать лима, сколько лима, надо а потом, ух, так я в том году лилию купила. Помните, не помните, кто смотрел, знают. Купила в Сернуре где большие лилии. Вот они у меня сходят. Здесь травы у меня. Кошмар, конечно. Но это я приберу. Все. Вот одна лилька выходит. Вот эта большая. И вот вторая. Как раз у меня две было. Вот это лук. А, это цветы. Я дергаю его. Цветы же выходят. А, это эта красота будет. Все красиво. Что зеленое и все, что цветет, что растет. Это все красиво. Да? Ох! Пчел, посмотрите. Пчелы прилетели. Обрабатывать будут скоро цветочки наши. Смородина, крыжовник. Он сейчас должен быть крыжовник. В том году что-то его мало было. Посмотрите, сколько пчел видно не видно так девочки амина здесь цветочек видишь вот это цветочек его нельзя топтать вот этот цветочек вот только кислинки можно кушать понятно mm. все пошли туда козел стоит манька тоже там стоит Вот и много. Начнем скоро у тебя. Цветочки туда не ходи, под ноги смотри. Вот моя любимица. Вот моя любимица. Очень я ее люблю. Она не расширяется. Она все так и растет. Никуда не идет. Прям держится. Как посадила, так и растет. Амина! Она цветочки у меня сорвала. Павушка говорит, калину эту говорит убирайте. Я говорю, калину убирать не буду, пускай растет. Она полезна, она давление спускает, опускает. И я его, когда у меня высокое давление, я его пожую, и оно у меня нормализуется. И когда сердце беднее сильно. Стабилизатор для тела. И а вот еще и вторая. не буду, пока растет. Это бабушка посадила у нас, с леса принесла вроде. А или мама даже, мама. Тем более мама, тем более не уберу. С бабушкой вроде. Да, я забыла уже, давно это будет Что, девчонки, пойдем? Пошлите. Стряпать надо. Синкурь себе, сколько надо. Перепашки надо листочки взять еще. В том году посадила, смотрите, как красиво все. Пропашим, аккуратно все сделаем и будет вообще шей без красота.